дорогие приветствую вас вашей медитации это один из вариантов медитации о внутренних мужчин и женщин эта медитация может помочь вам в гармонизации мужских и женских энергий, как у вас внутри так и внешне с вашим взаимодействием с вашими спутниками, с вашим взаимодействием с противоположным полом подходит как мужчинам, так и женщинам. В этой медитации вы можете прикоснуться и просто понять, почему что-то происходит в вашей жизни, все, что касается противоположного пола, почему вы иногда выполняете не свои функции, берете на себя, если вы женщина, мужские какие-то заботы, и двигаетесь по мужскому типу, развиваетесь и строите в своей жизни события. Либо также мужчины могут про себя понять. И при желании вы можете более глубоко двигаться в этой медитации. И прямо от медитации исправлять все, что вам хочется. И в дальнейшем начнут исправляться события, обстоятельства. Вашей жизни и вы достигнете той цели, которой намеревались. Это гармоничные отношения с противоположным полом, с мужем, с мужем или женой, с вашим спутником. У кого нет еще спутников, также вы можете привлечь в свою жизнь и создать гармоничные отношения. Для этой медитации важно быть отдохнувшим, готовым, чтобы следовать за терапевтическим текстом. Кто чувствует в себе усталость, лучше делать медитацию, сидя с опоры на стопы. И кто готов, можете сейчас располагаться поудобнее. Небольшую, может быть, подушку под голову. Положить кому как удобно. А, руки можно положить что-то мягкое. Ну, например, даже взять ваше мягкое одеяло Если есть у кого-то специальные а, такие шарики, наполненные чем-то таким приятным, или клубочки шерсти, можете также для расслабления взять в руки. Ваши ладони а, лежат а, поверхностью наверх можно еще раз повторю взять шарики ну или какие-то просто ваши мягкие носочки для большего расслабления лежа ваши стопы могут быть направлены носочки на друг друга а пяточки в сторону и вы начинаете спокойно и нежно наблюдать за своим дыханием Вдох следует за выдохом, а выдох за вдохом. И с этого момента начинается медитация. Вы можете остановить внимание на дыхание живота. И наблюдать, как он поднимается при вдохе и опускается при выдохе. Обратите внимание на длительность вашего вдоха и выдоха. Чем более расслабленным вы становитесь, тем удлиняется ваш выдох. И если у вас сейчас не так, вы принимаете это так, как есть. И идете вглубь, к себе, к своему бессознательному, чтобы понять себя, осознать, и возможно, кто захочет что-то изменить во благо себе и окружающим. Вдох следует за выдохом, а выдох за вдох. Представьте, что у вас горит свеча. Может быть, у кого-то на самом деле она горит, но сейчас не нужно на них буквально смотреть. А с закрытыми глазами представить этот цвет свечи, продолжая наблюдать также, оставлять внимание и на своем животе. Вы смотрите на это пламя свечи, которое, возможно, колышет. может быть, от дуновения ветра, а может быть, от того, как расположен фитиль. И небольшие такие, может быть, неравномерные движения этой свечи увлекают вас все глубже и глубже в эту загадку пламени. И вы все больше и больше растворяетесь в этом пламени, как растворяется воск от тепла. И вы чувствуете, как по вашему телу разливается теплый, тягучий, белоснежный, непрозрачный, теплый воск. И ваше тело нагревается теплотой и тяжестью. Вы можете продолжать наблюдать за этим плане как оно колышется. И вам становится хорошо и спокойно. Вдох следует за выдохом, а выдох за вдохом. Ваш живот медленно поднимается, при вдохе опускается. При выдохе ваши мысли успокаиваются и улетучиваются, как дым. После медитации вы можете вернуться к привычным делам. Ваши мысли и, возможно, какие-то мысли после медитации уже не будут для вас актуальными. Вдох следует за выдохом, а выдох следует за вдохом. И вы делаете спокойные, последовательные три глубоких вдоха. и длинных выдохов и погружаетесь в свою глубину как бы растворяясь в пламени в свечи погружаясь глубоко в белоснежный воздух. Вы переходите в другое измерение, в другой мир, как сквозь облака. И вы оказываетесь в мире, в вашем внутреннем мире, где живут ваши внутренние мужчины и женщины. Постепенно облака рассеиваются, и вы видите, что окружает вас. Обратите внимание, насколько этот мир вокруг гармоничный. Или наоборот вы замечаете какой-то дисбаланс, и вам хочется даже что-то исправить здесь. Может быть, посадить цветы может быть пустить дождик чтобы трава стала зеленой но не спешить вы всегда можете успеть это сделать изменить этот мир сделать его гармоничным. просто пока присмотритесь очень важно принять то как есть принять иногда то что есть сейчас очень важно для того, чтобы принять решение, стоит ли жить по-другому, хотите ли вы изменений. И это решение, чем более осознанное будет, тем более крепкими и надежными эти изменения будут в вашей жизни. Поэтому иногда в жизни можно посмотреть на то, как есть и это есть может быть не таким прекрасным и красивым, но закрывая глаза на то, как есть, мы часто вытесняем и не осознаем своих сложностей или проблем. Поэтому сейчас безопасно посмотреть на то, как есть. И сейчас вы можете погулять, понаблюдать по этому миру, может быть, это какая-то деревушка, или такое природное совсем место, без построек, у кого-то, может быть, это даже какой-то такой фантастический город, у каждого это свой мир. И ваша задача сейчас найти жилище, дома, может быть, дворцы, или какие-то небольшие бунгало, да, где живут именно ваши мужчины и женщины. У каждого это свои жилища, свои дома. И ваши мужчины и женщины могут жить в разных домах. Могут жить далеко или совсем рядом. И у кого-то они могут жить в одном доме. Просто найдите и начните наблюдать за этим домом как он выглядит нравится ли вам этот дом вы можете начать а, с того дома который вам хочется или посмотреть на оба дома если он один посмотреть на этот общий дом вашего Мужчина и женщина, посмотреть какой у него фундамент, нравится ли он вам в общем, какие окна, двери, крыша Можно обойти вокруг, посмотреть есть ли какой-то полисадник, если есть что в нем растет, насколько вам это гармонично и приятно. И пока ничего не менять, просто смотреть смотреть на то, как сейчас есть. И принимать, что сейчас это так, и принимать, что у вас есть все волшебные силы в любой момент это исправить. Но чтобы исправить что-то в своей жизни, нужно знать себя очень хорошо. И принять и простить, что сейчас это так есть. Простить себя за ошибки какие-то неправильные действия если мы начинаем что-то менять в своей жизни простив себя за прошлое это будет мешать нашему настоящему мешать забирать энергию потому что мы будем ругать себя за то каким я был поэтому просто сейчас наблюдайте и кому уже хочется, может быть, кто-то уже даже зашел в один из домов. И вы можете сейчас начать наблюдать за жизнью, за укладом внутри дома. И можете уже встретить своего внутреннего мужчину или женщину. Вы можете как общаться, просто явиться ему или ей и расспрашивать про жизнь, также вы можете просто задавать вопросы, или и ваш внутренний мужчина и женщина будет вас слышать и отвечать, или вы сами можете просто принять свое сознание, понимание, кем он или она является. Вы можете присмотреться, как выглядит ваша внутренняя женщина. Как она одета, насколько гармонично ее одежда, чем она занимается в жизни. Можно просто понаблюдать и, если непонятно, задать ей вопрос, она с удовольствием вам ответит. И самый важный вопрос, который нужно задать вашей внутренней женщине, это то, как она смотрит на отношения с мужчинами. Какое место мужчина занимает в ее жизни? Доверяет ли она им? Хочет ли она серьезные отношения? Или они уже у нее есть? Хочет ли она семью, замужество? Как она к этому относится? Даже если вы сейчас замужем, вы также исследуете эти вопросы. И просто принимаете то, что она говорит, да? Может быть в ее жизни мужчина не имеет значения И она отвечает, что ей не нужен один мужчина Или что на мужчину нельзя положиться Да, ответы будут совершенно у всех разные И может быть, что она боится иметь детей Потому что не доверяет мужчинам или в ее прошлом Сейчас можно узнать какие-то инсайты да, о, Кто не может иметь детей, в том числе может услышать почему это происходит почему она боится что в ее прошлом и в ее детстве или в ее роду были было опасно иметь детей тяжело ненадежно не хватало денег или дети рождались больными и поэтому она выбирает не иметь детей и тоже ничего не исправляете не уговаривайте ее не навязывайте свое мнение просто принимайте как есть просто принимайте как есть и изучив а, свою внутреннюю женщину, ее дом ее уклад ее занятия обязательно найдите что-то такое позитивное, положительное из того, чем она занимается а, в ее мечтах в ее планах, что-то такое позитивное и положительное даже если вам не нравится, например, ее настрой на отношения мужско-женские. Найдите, пожалуйста, что-то такое а, приятное, что-то такое драйвовое, что-то такое вдохновляющее вот, в ее жизни. Может быть, восхититесь ее какими-то талантами, достижениями. Угу. И с таким принятием, вот сейчас какая она есть, принятием ее положительных сторон с восхищением обязательно вот с таким позитивным настроем вы можете дальше ступать к своему внутреннему мужчине. Да, если он живет в этом же доме, просто начинайте изучать его. Если он живет в другом доме, переместите сейчас в его жилище. И точно так же попробуйте, не мешая, не вторгаясь, да, очень спокойно понять и изучить, понаблюдать, как же живет ваш внутренний мужчина, каково его жилище, насколько оно структурировано, может быть, гармоничное или наоборот. Такое дезориентированное, негармоничное. Как у него получается заботиться о себе. Сам ли он готовит пищу. Как он относится к работе. Какие у него есть хобби. И самое важное, как он смотрит на женщину. Нужна ли ему спутница. Готов ли он к семейной жизни. Вдохновляет ли его, хочет ли он гордиться своей женой, своей семьей, своими детьми? Какие у него есть приоритеты в отношениях? И просто примите так, как есть. Послушайте его ответы или просто со стороны вам будет ясно, какой он ваш внутренний мужчина. Если какие-то его тенденции жизни вам будут непонятны, например, он не боится или не хочет, говорит, что ему это неинтересно остановиться на одной женщине, ему нравятся разные женщины, и женщина для него является чем-то таким праздничным, какими-то такими игрушками, которые нужны для развлечения, возможно, ну, какие-то такие вот его теории. А, не спешите менять его теорию, а просто спросите, почему так. Да? И выслушайте внимательно его ответ. Если он отвечает вам, что не знает, почему это так, откуда пришло, вы можете его спросить, а как ты думаешь, давай вместе подумаем, откуда это могло прийти к тебе. Угу. Кто тебе подарил, зародил такие мысли, да, такое отношение к женщине. Также обратите внимание на его физическое состояние, насколько он развит как мужчина, какого он роста, какого размера. И насколько ему удается чего-то достигать в жизни, чего он хочет, какие его цели, планы. Просто вот максимально попробуйте узнать, чем он живет и все его какие-то тайны, может быть, которые он сам не знает, но вдвоем вы можете их раскрыть. Вы можете беседовать с ним как эмпат то есть не являясь ему физически если вам удобно явиться физически вы можете физически с ним общаться это зависит у каждого свое и поэтому принимайте так как есть нет каких-то конкретных должествований и конкретных указаний сейчас медитации самое важное вам изучить и понять какую сейчас Ваш внутренний мужчина. И если ваши внутренний мужчина и женщина живут вместе, являются, может быть, спутником или мужем и женой. У них все складно, дом гармоничный, Вы восхищаетесь чем-то да, в их доме. Вы можете им все это высказать, да, вот просто излить такую энергию восхищения. Может быть, даже энергия благодарности за то, что вот они такие. И поделиться с ними вот этой вот энергией. Возможно, они не ценят или не знают, что они такие замечательные. И если ваш внутренний мужчина живет отдельно, вы также можете найти что-то такое важное, за что. Вы могли бы им гордиться. То, что вас очень удивляет, и вы считаете это таким большим и смелым, может быть, достижением, можете ему сказать об этом, а можете просто насладиться вот этой энергией такого уважения и гордости за какие-то черты, таланты за какие-то действия вашего внутреннего мужчины. Из такой вот позитивной энергии вы можете выйти из дома сейчас, в котором вы находитесь, из общего дома или из дома вашего внутреннего мужчины, выйти сейчас наружу и еще раз осмотреться. Присмотреться, насколько сейчас вам комфортно вокруг. Посмотреть еще раз внешне на дома, как они выглядят. И найти такое для себя место, которое будет вам приятное, где вы будете чувствовать себя комфортно, в безопасности. Где-то вблизи этих домов наверняка есть такое. Место. Просто там остаться. Остаться, может быть, понаблюдать за чем-то приятным, может быть, посмотреть в небо, где летают птицы, на какие-то природные пейзажи, сад, или, может быть, вам открывается берег моря. Просто спокойно-спокойно посидеть и, наверное, послушать какие-то свои ответы, свои инсайты из того, что вы увидели. Все, что вы увидели, это отражение того, что у вас происходит в жизни, во взаимоотношениях, в противоположном поле. И сейчас очень важный момент в медитации, когда вы можете принять решение, оставить ли вам все как есть, или вы хотите изменить что-то в своей жизни, так, как и вы хотите и как вы считаете, что будет лучше. Если вы не хотите ничего менять, вы можете просто понаслаждаться сейчас в медитации, этими пейзажами. Можете пригласить внутреннюю мужчину и женщину, они с вами также посевят, будет просто наслаждаться. Можете взять их за руку. Если вы хотите что-то изменить, вы также можете их пригласить, показать это место, рассказать, почему вам оно нравится. И рассказать, что бы вы хотели, чтобы изменилось в них и почему. И у вас есть все волшебные силы сейчас наделить их той энергией, которая сможет сделать такую внутреннюю трансформацию вашего мужчины, внутреннего вашей женщины это внутренняя сила внутренняя энергия идет любовью из вашего сердца и вы можете направить сейчас для изменения трансформации два потока сердца Направо к своему внутреннему мужчине, а налево к своей внутренней женщине. Но мужчину будет идти такой белоснежный, голубоватый может быть поток, а к женщине розовый поток. И у вас хватает энергии, потому что она бесконечна. Энергии любви к этим двум вашим частям. И они начинают меняться именно так как вам хочется, и им во благо, и вам также, потому что им действительно чего-то не хватало, и нет никого в этом виноватым, просто такая жизнь, такое прошлое, поэтому они такими и были, а сейчас вы меняете очень легко и спокойно, и прямо на глаза ваш внутренний мужчина и внутренняя женщина начинает меняться. Меняется, может быть, их форма, внешность, одежда. И вы чувствуете, что меняется их внутреннее состояние. И вы можете продолжать... Делиться с ними своей... Любовь и сердце. Любовь в сердце, она бесконечна, и когда ей делишься, она только увеличивается. И продолжая делиться этой любовью, вы можете спросить сейчас, как изменились их планы и намерения относительно отношений. И посмотрите сейчас, как они друг к другу начали относиться также вы можете озвучить, что бы вам хотелось, что бы вам хотелось, какие у них были взаимоотношения. И вы видите, как они прислушиваются к вам, может быть вам хочется, чтобы они взялись за руку или обнялись. И вы можете сейчас спросить, что им хочется сделать. Да? Может быть, ему хочется уединиться и быть очень близкими друг к другу, и вы позволяете им. Может быть, они хотят провести вместе с вами время. Тогда вы предлагаете изменить то, что вокруг, может быть. Какие-то полить завядшие цветы или добавить новых цветов, новых плодовых деревьев вокруг, может быть, добавить какие-то очень красивые скамечки, качели, беседки вот все, что вам хочется, может быть, сделать более крепким дом или объединить их дома в один. И вы просто идете вместе и делаете. Если они говорят, что хотят побыть вместе, может быть, заняться любовью, это очень хороший знак, и вы просто позволяете делать это. А сами можете всеми своими волшебными силами делать это пространство вокруг, это место таким, как вам хочется. Таким, как вы видите его, таким волшебным, красивым и гармоничным. Чувствуя только свое желание что-то менять, что-то улучшать. Угу. И вот с этим прекрасным, с этой прекрасной энергией, когда вы сделали все, что хотели, можете еще раз оглядеться и посмотреть, может быть, еще что-то хочется добавить или что-то изменить, да, а что-то вам вообще не нравится, да, и просто волшебная сила растворить вот этот, может быть, предмет какой-то, который... Вызывает у вас дискомфорт. Угу. А что касается внутреннего дома, вашего мужчины и женщины, здесь вы можете только зайти и пожелать, чтобы они это изменили, не меняя ничего самостоятельно. Возможно, когда вы зайдете в этот дом, после того, как ваш мужчина и женщина помирились, стали дружить, любить друг друга, вы уже увидите, что дом внутри поменялся. И просто примите это и получите удовольствие вот от всего этого вокруг, что вас окружает, и прочувствуйте вот всеми своими чувствами, глазами, когнитивно, да, просто прочувствуйте всеми чувствами, может быть, какие-то ароматы или приятные какие-то звуки, может быть, музыка будет играть сейчас в этом доме, и наслаждаясь этой обстановкой, в таком спокойном и мирном состоянии, наслаждаясь вот полностью ну, всеми всеми чувствами, да и кинестетическими, может быть что-то можно потрогать, но, а, полностью удовлетворенным кто то радостным или восторженным, у всех разные чувства, да, такие приятные-приятные чувства, вы можете возвращаться, еще раз посмотреть на этот дом, на это место, и возвращаться через облака, через пламя свечи в свое тело, и не открывая глаз, сделав три глубоких вдоха и выдох последовательно. И только тогда уже можно пошевелить кончиками пальцев рук и ног, потянуться, открыть глаза. И теперь с удовольствием наблюдать за собой, как изменилось ваше мнение, отношение, может быть, к противоположному полу, и наблюдать за вашими счастливыми изменениями в жизни. Я желаю вам счастливой личной жизни. С любовью записала для вас эту медитацию. Юлия Сагайтис.